Всем привет! И с вами на связи Олег Хокеев. После пробежки в Питерском парке мне захотелось пробежаться в парке Московском, и я выбрал для этого точку Сокольники. И иду это я иду, и вижу все пусто. Сердце ёкнуло, все опустилось, думаю, блин, размещу я тогда репортаж о том, как я удачно не пробежал. Но тут вижу я такие ярко-малиновые, хрен знает какие кроссовки adidas и понимаю нет не все потеряно пробежка состоится и мне говорят сейчас сейчас у меня будет похоже сегодня индивидуальная тренировка это круто йо жду трениров и дальше буду снимать как мы бежим угу. и вот этот момент желтая мини едет едет едет едет Разгоняет всех тех, кто не бежит. Ура! Тренировка состоится. А что у тебя за ну что, идем переодеваться. Впереди пробежка. А вот такую мальчику Мужскую только, меня отговорили покупать. В результате девчонки красивые, а я, блин, как не знаю кто. Как лук, семь одежек себе, застежек, и еще вот такая на поясе, на всякий случай. Вот так вот. У нас уже собралась команда. Она небольшая, но активная. И сейчас мы помчимся. Маршрут мы не знаем, бежим все вместе. Девчонок не бросаем. Ну, что, побежали, <смех> <смех> <смех> все. ну да, лучше что Ладно. Побежали. <смех> Ура! <смех> Сегодняшнего видео будет счастливый конец. Мы побежали. Да, в парке бегать лучше, чем по улицам заказованного города. Правда? Это точно. И виды другие, и воздух чистый. Чувствуется запах Уже, наверное синие, синей природы деревьев, важность сырости листьев. О, как здорово. в лес. О, дали команду в лес. Темно и страшно. Хорошо, что есть яркие оранжевые адидасовские метровочки, издалека видно куда бежать. Но вот впереди просвет и цивилизация, лес заканчивается, Вы а. надеяться, что там не так сильно загазовано, хотя какие-то машинки и ездят, но и по лесным дорожкам бежать безусловно приятнее, чем по асфальту И, в общем, место лидера еще, рядом с тренером, занято активными молодыми девчонками. Просто не дают мне шанс на победу. Но никак. Мы опять вернули в лес. Надо сказать повторю еще раз, это самая приятная часть маршрута. Единственный недостаток, что здесь сырая земля, лужицы. И можно поскользнуться. Поэтому бежать надо аккуратненько. Зато воздух! Обалдеть! Последняя миля. Прямая светлая аллея. Бежим прямо до конца. И можно насладиться шикарными видами. Пар валит изо рта, стало быть свежо будет 27 сентября, с погодой, под закрытие сезона? Добежим да увидим. Так, сейчас, еще один поворот. А, или прямо мы бежим? Прямо? А, прямо-прямо. Не заблудиться. Но это типа уже финишная прямая. Сзади никого. Все. Всех слабо бросили. Впереди. И будут победители. где-то финиш рядом ага видимо я поторопился сказать про финишную прямую а вот она сейчас должна быть скоро я даже запутался запутался как мы бежим по парку а все теперь понятно теперь точно финишная прямая Ну вот и прибежали молодцы. И я молодец, а вы оба тренеры, да? Ага. Оказывается, я супергерой. Потому что тех, кого принимал за участников, это тренеры. Значит, я <фиф> прибежал первый что еще раз доказывает, что чем меньше участников, тем выше шансы на победу. Что можно сказать? Бегать по парку лучше, чем в городе, но лучше бегать в городе, чем не бегать совсем. Поэтому бегите, у вас еще до 27 сентября есть время понять, есть ли у вас силы или нет. Есть ли у вас воля и желание жить активно, энергично или вы занимаетесь чем-то другим. До следующих забегов Стоп. я рано закончу свой репортаж потому что со мной тренировку проводят питерские спортсмены я даже и не спросил честно говоря как вас зовут Соня. и женя, и женя. а вы открывали московский да понятно как классно мир тесен <coughs> если ты вместе с адидас да.